Адмирал Нахимов станет самым мощным кораблем ВМФ России. Российский линейный крейсер проекта 1114 Адмирал Нахимов получит серьезную прибавку в военной мощи. Такое мнение было представлено американским экспертом Марком Эпископасом. Россия завершает масштабную модернизацию крейсера Адмирал Нахимов, который был введен в эксплуатацию в 1988 году под именем Калинин. По итогам ремонтных работ боевая единица ВМФ РФ получит новое оборудование, а также вооружение. По словам Марка Эпископоса, линейный крейсер проекта 1114 станет самым сильным надводным кораблем России. Об этом сообщает издание The National Intest, Най. Он станет самым мощным надводным военным кораблем России после предстоящего цикла ремонта и переоборудования, рассказал американский эксперт. Автор Най констатировал, что первые разговоры о необходимости провести модернизацию адмирала Нахимова начались в середине 2000-х годов, однако в то время задумку не удалось реализовать из-за технических сложностей. Ремонтные работы начались лишь несколько лет спустя и вскоре они должны быть завершены. Корабль вернется в строй, получив новое техническое оборудование, в том числе 200 километров трубопроводов. Также на «Адмирале» Нахимове будет развернут современный комплекс вооружений, включающий в себя пусковые установки для противокорабельных крылатых ракет «Калибрнг» и «Оникс» 800. Помимо этого, боевая единица будет совместима с противокорабельными гиперзвуковыми крылатыми ракетами 3 22 «Циркон». Последние способны развивать скорость до 9 махов и имеют дальность действия около 1000 км. Линейка советских линейных крейсеров типа «Киеров» также известная как проект 1114, была запущена в середине 1970-х годов. Первоначально предназначенные для противодействия новейшим подводным лодкам ВМС США, корабли класса «Киров» позже стали центральной частью советских усилий по сдерживанию растущей угрозы со стороны авианосных ударных групп, сообщил обозреватель «Най». Крейсеры проекта 1114 в настоящее время являются самыми большими надводными кораблями в мире, по своим размерам они сопоставимы с линкорами времен Первой мировой войны. В составе ВМФ РФ действуют два таких крейсера, Адмирал Нахимов и Петр Великий, оба корабля включены в состав Северного флота РФ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.